Вы слышите, товарищи? Бабуны летают тревожные вести. Мы, Питерскочи, должны помочь нашим бакинским товарищам. Просила твою я руку, не раз просила я о. Хорошо ли играю? Хорошо, да лучше слыхала. О, чудес, не поняла, мои лемуки с жестоким и сердцем и Полюбись играю лучше, отец, не помню намое я муки, что я Поверить ты святости, обеда беги с возлюбленным своим. Ох. О, как же милый, я покину свой дом, родную сторону. И ты заедешь ночью живиной И бросишь там меня одну И ты заедешь ночью живиной И бросишь там меня одну Похабничаешь, стало быть Забыл службы господней, не слышишь? Хозяин получил от козны большой заказ. Хозяин надеется, что вы удвоите ваши усилия и выполните заказ срок. А за хозяином спасибо не пропадет! Иди, ко мне, дружающий, всякий облеменений, и от упокою вы. Возьмите тихо мое на себе и научитесь от меня. Я кукроток есть и с перед сердцем. Тихо по моему. Жить Господи, мир и здравие и плодов. В древне мы к вашей милости на коня заработать. Россия! матушка Здоровья хозяина! Слушают! Ужая женщина за ней глядит. Доктора надо. Да доктор даром не пойдет. Плати, а где деньги? Хозяин помочь должен. Хозяин дабер, бобер. Да шкура жестка. Хозяин старик гнилой. В креслах сидит, губа виснет. На него надейся. Он поможет. В Баку вот, на промыслах, рабочих хозяева теснят. Мы должны это знать и чувствовать как собственную опасность. С массою своих трудящихся идти не страшно. Страшна наша разобщенность и одиночество Бойка! Бойка! К тебе Бойка из дома с вестями! Ну! Кого Бог послал? На грязи на погуляют, значит. Прибавление вас. Двойней. А вас сына хотела. Ну? Борька. Сын. Товарищи, Сын у меня родился. Наследник счастливее нас жить будет. Ты стережку только бежала, посмотреть хотелось, как она вертелась. Эх, возьми, как у вас не легай. А ну давай, видишь, иди, милый Не на похороны пришел милый радочку, когда я с ним карал, ил ⁇ и болты. Хоть и по попепечку, хотя и не пились, жена принародила, и в степичку занила. копейка В трактире пяти алтынной сороковкой кума угостил 47 копеек и того расходов 4 рубли 63 копейки а на коня на коня-то 40 рублев на Я принужден нарушить течение вашей музыки. Предлагаю убрать главарей. Дас на заводе почистить не мешает. Зачинщиков и крикнув арестовать. Прошу простить, но принужден заметить. Аресты вызовут забастовку. Забастовка сорвет мне заказ. Нет. Хозяин поручил мне поблагодарить вас. Петру. Петр, а? <связывающие> а. Стоящие тачки ничего не скажут. Вот присомнины, присомнины. <связывающие> Под тётом, видь тену носа. Ну ты погола, хо-хо-хо-хо. Под тяжкой серебряной пряской. Ой, братцы, чего там, голубчики с ключиком, да. Слышь, Андрюха, это значит как на ночь заводить, так значит за печу ходить. Ой, Петр, ой, чаки, Тяина. Часы-то стучат, да не кричат. Часы для басы, а время знай по хозяйскому солнцу. Сортили, били, так не забыли. Вот так. Тебя... Приходите, Петр Петрович. Да уж это как водится. Тут то нож чесался у меня. <сínt> <сínt> <сínt> ну, будь здоров. До свидания, Николай Иванович. Счастливого пути, Ник Николай Иванович. До свидания. вы тебя купили, Петр Петрович. I Oh, my God. Он молчит. Музыку запускай. Сейчас. Белогорий. Один ты только хозяину угодил. Я сам хозяин. Какой честь тебе, Петр Петрович. Превыше всего. Только таких берегись, как с народ на забустовку мутит. С ним не ходи, не ходи. Васька. Вредного наслушайся. Сам вредный будешь. Пойду я за ним. Мне конь нужен. Понимаешь? Конь нужен. И будет. Будет Петр Петрович. Будет. <свист> <свист> За речи глазки огневые Я награду тебя конем Пусть девичка хлыстик золотая Вся девица шеста I'm you all. Пасался черт, чернее поповый шляп. А ты меня обою, мать твою крест на крест. I do. <laughs> хе <laughs> хе of a nose. Медлить нельзя! Каждый день и даже каждый час промедления грозит тем, что стачка в боку будет раздавлена, а, следовательно, еще раз прольется рабочая кровь. Еще раз рабочие будут вынуждены согласиться на условия, диктуемые капиталистами условия рабского сверх сил человеческих, тяжелого труда. Забастовка солидарности назначается на завтра. Ни одного изменника рабочему делу не должно быть в наших рядах. Yeah. <laughs> Петр Петрович. А? Слушается ли тебя, Петр Петрович? А? А ну иди, а ну иди, какое? ты, ты поводи, поводи, а ты, ты это бескипятку, ты полегонечку Петр Петрович, ты это кем, камушек? с дороги благословясь возьми да в голову его Петухи поют, поют, поют, детки дай, поют, поют, поют. поют, поют. Камыш, ты, вот песоченкой Шибани в самый раз будет. Значит, семечка. Семечка, оно помягче будет. Thank you. Я трошка. Федор Петрович, там человека убили. Что? Либо ребятки. Брали бакинским рабочим? Украли! Ты! Чего ты? А вот я тебе сейчас чего это покажу? Часы! Часы! Часы! <смех> Ишь ты! Сам малой! Народ большой. <связь> да. Усердие от хозяина мне. О. За усердие от хозяина? Эти листовки надо распространить завтра перед... Ты не встанешь завтра? Может, отложить? Нет. Заготовка должна состояться завтра. Она начнет ровно в два по тревожному гудку из кочегарки. Гудок да ты. Слушай, Вась, Будет так. Реши сейчас смотреть квартирку. О. Ты чего сюда затесался? Действия твоей полиции известны. Подлежат одобрению. Однако обыскать придется. Вуз приступим, шуму не производить, дите не будить. Спит дитек. Еще извещаем тебя. В первых строках нашего письма неоцененный супруг Петр Петрович в том, что благодетель, за которого денно и ночно Бога молим, Бога молим, помещик увел со двора пестроху с нитилью Чего? Пестроху с нитилью и извещаем, и слезно молим, поклонить в ноги своему начальству, попросить денег, и беспременно пошли. А то, барин, за долги грозится все наше хозяйство в конец забрать. Беспременно пошли. А конь? Значит, не выходит у меня конь? Конь? Не выходит ваша Благородяя. А? А? Эх ты, без троха. Беспременно пошли. Товарищем передать! Сына! Береги! Не шуми! Давай, давай, не задерживай! А я вот видите, постенится всего наилучшего, бывает, получ. Ты не уйдешь. Серва ты! Жадюга ты деревенская! Сволочь! Предатель ты! Своих продал! Конь тебе нужен! А кроме того, что у коня под хвостом, ничего уж и не видишь? Ай-яй-яй! Гадина ты! Россия! Матушка, <Слыш> не трожь. Ты меня сейчас не трожь. Я что-то Просил передать Бросай работу А коня Что ж Ты мне дашь За усердие От Хозяина. Не я, он мастер, имею претензии. Я правды дознаюсь. Я, я до хозяина, я до хозяина дойду. пустсти за мальцов поглядите Сонкор, тип К вам, собственно говоря, миленькой, что нужно? Ну, что же ты молчишь? <coughs> пришел, ты пришел так говорить? Блядь, ну ты что же, грехнуй сербезный? Эй, кто там? Люди, как вы, смели всякого бродягу в дом пускать? Помоя, говорит, Петрогиль, убирать. Всякая сволочь, в комнаты лезть. Россия, матушка. Россия, мать твою... Путку, бросай работу. Помни, ребята, ровно в два. по погудку из кочегарки. под арестом, пуска не будет, не добить, не унывать, не пали духом, быть на чеку, враг не дремлет, схватили жандарми Васька, арестован Борис, борьба продолжается, Теснее ребята вредит, когда мы теряем одних, тысячи других, заканчивает наше дело, собастовка солидарности состоится в назначенный час.